Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео мы расскажем вам о пяти сильных сторонах боксмода Helix от компании Digiflower. Начнем с легкого веса, благодаря небольшому весу боксмод не отяжелит ваши карманы и совсем не будет ощущаться в сумке. Второй плюс отдаем качеству сборки девайса, устройство выглядит цельным, все детали отлично подогнаны, ничего не скрипит и не люфтит. Еще один плюс Helix получает за съемный аккумулятор. Мод работает от одного аккумулятора типа размера 18650, который можно легко извлечь и отправить во внешнюю зарядку, заменив его заряженным аккумулятором. Следующий плюс это простое управление устройством. В бокс-моде предусмотрена всего одна кнопка Fire, с помощью которой происходит включение и выключение устройства, а также переключение мощности. Разобраться с управлением Helix сможет даже новичок всего за несколько секунд, а режим Bypass позволит не задумываться о настройках мощности, так как в этом случае BoxMod сделает всю работу за вас. Последний плюс мы отдаем за отличную эргономику. Helix прекрасно лежит в руке благодаря форме, небольшому размеру и скругленным краям. Его очень приятно держать в руке и использование не вызывает никакого дискомфорта.